Сегодня мы попытаемся сделать первую анимацию в программе Cinema 4D. Первое, что тебе понадобится, это скачать программу. Ее можно скачать с официального сайта Maxon. Есть вкладка Try, где ты можешь выбрать свою операционную систему, загрузить инсталлятор и, собственно, ее поставить. Думаю, с этим проблем не возникнет. Еще у тебя будет папочка, в которой будет находиться проект. И видео, которое мы постараемся сегодня повторить. Это наш референс. То, на что мы будем основываться. Давай начинать. Я открою программу. Это наш проект, который, собственно, лежит в папке. Первое, что бросается нам в глаза, это большое окошко вьюпорта. Наше самое главное окно. Здесь будет происходить вся магия, и здесь мы будем проводить больше всего времени. На самом деле вьюпорт не один. Есть еще дополнительный. Чтобы их вызвать, нужно либо нажать на вот эту кнопку, либо колесико мышки в разные бипорты. Это по сути проекции. Пространство же у нас трехмерное, поэтому для удобства порой используется дополнительный. Переключаться между ними можно нажатием колесиком. По соседству с ним находится окно Object Manager. Это, по сути, дерево проекта. И здесь будут отображаться все объекты, которые мы будем создавать в нашей сцене. Под Object Manager находится окно Attribute Manager. Здесь будут отображаться свойства объекта в зависимости от того, какой объект мы выбираем. И последняя штука, которая нас сейчас будет интересовать, это Timeline и кнопочки воспроизведения. К нему поподробнее мы подойдем, когда будем проигрывать свою анимацию. Теперь давай разберемся с тем, как в нашей сцене перемещаться и как вообще устроена навигация в 3D программах. В верхнем углу viewport находятся кнопки. Кнопка перемещения, кнопка зума и кнопка вращения. Они вроде бы на видном месте, но пользоваться ими на самом деле не с руки потому что в основном ты будешь всегда находиться твой курсор будет находиться в центре сцены и каждый раз чтобы что-то повращать или к чему-то приблизиться тебе придется делать вот такое движение а это съедает время поэтому есть другой способ который мы сейчас рассмотрим Это комбинация клавиш клавиши alt и левой кнопки мыши это у нас вращение вокруг объектов alt средняя кнопка она же колесико это перемещение и Alt. Правая кнопка это Zoom. Если ты изначально прицелишься курсором в какой-либо объект, вращаться вокруг него или зумиться к нему, будет намного удобнее. Если вдруг ты решил погулять по сцене и у тебя произошла вот такая штука и ты не знаешь где ты находишься и вообще где твоя сцена, тебе нужно нажать на вкладочку View и есть команда Frame Default, которая вернет Положение прям вот стандартное. Теперь просмотрим немного кнопок. Это наша Ctrl-Z, самая любимая, и аналог Adobe Ctrl-Shift-Z. Здесь это почему-то Ctrl-Y, но на самом деле любую кнопку можно перебить, поэтому не проблема. Что нас больше всего интересует, это инструменты перемещения, инструменты трансформации. Их всего три, давай посмотрим. Инструмент MoveTool позволяет нам перемещать наши объекты по сцене. Для того, чтобы это сделать, нужно просто выбрать объект и нажать на инструмент. Объект начал подсвечиваться и в Viewport и в Object Manager. Теперь мы можем, прицелившись за какую-то ось, начать его перемещать. Поначалу лучше это делать за одну ось, потому что это просто точнее, и так на самом деле проще поначалу. Следующий инструмент это Scale Tool. С ним все просто. Выбираем его, выбираем объект. И собственно просто тянем вправо или влево, вверх или, в... и вверх или вниз. И объект у нас масштабируется. Думаю с ним вообще все просто. И последний инструмент, который нам сегодня пригодится это Rotation Tool. Обрати внимание, что когда мы подвод... подводя курсор к какой-либо кнопке, Всегда высвечивается ее шорткат. Шорткат это горячая клавиша, которая нам, если мы, конечно, их запомним, будет позволять сэкономить огромное количество времени. Потому что каждый раз тянуться опять за какой-то кнопкой это время. Поэтому шорткатик у нее R, я нажимаю, и оси у меня из обычных, уже нам привычных, превращаются вот такие. Тут все так же просто. Берем за какую-то ось и наклоняем наши объекты. Удобная штука. Если я, начав прощать свой объект, подожму кнопочку Shift, я буду это делать прям по целым числам, что тоже очень-очень удобно. Кнопочка Shift также работает. И с перемещением. Я начинаю перемещать, поджимаю кнопочку Shift и видишь, что у меня прям по целым числам идет перемещение. Это очень тоже удобно. Если ты случайно промахнулся по какой-либо кнопке и у тебя произошла вот такая штука. Все окна нарушились и произошел какой-то хаос. То ничего страшного, тебе нужно найти. Всегда он здесь остается. Это вкладочка Layout. Ты выберешь просто стартап и найдешь стандарт. И Cinema вернет все виды окон прям в стандартное значение. Пока это все инструменты, которые нам сегодня пригодятся. Поэтому давай переходить к анимации. На самом деле видов анимации существует очень много, а в 3D так и подавно. Различные симуляции жидкости, тканей, мягких объектов или разрушений, которые происходят процедурно. Мы лишь настраиваем их и контролируем, какой именно мы хотим увидеть ту или иную симуляцию. Но самый распространенный вид анимации – это анимация по ключевым кадрам. Ее мы сегодня и рассмотрим. Анимация по ключевым кадрам означает, что я должен сказать с ними, в каком промежутке времени – и каким или где быть объекту. Эти ключи находятся в синими сплошь и рядом. Любой инструмент, который ты возьмешь, либо объект, я создал кубик, видишь, у него возле каждого параметра стоит ключик. Собственно, мы должны сказать синими, в каком, в каком промежутке времени, какое, каким объект у нас должен быть или где он должен находиться. Давай, Давай рассмотрим это на примере нашего видео. Я еще раз открою видосик и посмотрим. На самом деле в сцене уже санимирован один объект. Он, если ты заметил, просто триггерит все. Это нам нужно просто для удобства, чтобы знать, в какой момент у нас должна, начать, должна начаться анимация. Поэтому мы рассмотрим на примере нашей надписи. Я делаю паузу и сворачиваюсь. Собственно... Нахожу свою надпись, выделяю ее. И вот теперь нам нужен таймлайн. Я могу либо возвращаться в нулевой кадр и нажимать play, либо нажимать кнопочку, которая возвращает меня в нулевой кадр и проигрывать. Но в основном аниматоры пользуются вот этой штукой. Потому что прям по кадрам ты двигаешься и смотришь, как объект, каким образом у тебя двигается. Поэтому это уже кому как. Собственно, вернемся к ключевым кадрам. Я посмотрю, когда эта сферка падает. Она падает в 30 кадре. Поэтому я выберу свою, свою надпись и покажу тебе одну кнопочку, которая, собственно, расставит ключевые кадры. Я выбрал свой объект, либо в окне viewport, либо в object manager и нажимаю на, ключ, на кнопочку ключа. Теперь Cinema запомнила, что в 30-м кадре моей композиции надпись моя стоит вот определенно под таким углом. Она стоит в таком-то месте и так далее, так далее, все ее свойства. И для того, чтобы мне сделать анимацию, мне нужно первое переместиться по времени. Я перемещаюсь, допустим, ну, давай 60-й кадр. И мне нужно еще раз посмотреть, что с ней происходит. По сути, она просто... Вращается, и в момент, когда она должна задевать кресло, она просто приподнимается. Давай попробуем это повторить. Я переместился по времени, и я должен свою м -м, надпись развернуть. Я использую Rotation Tool, беру за ось Y и вращаю. Помнишь про кнопочку Shift, поэтому я ее поджимаю, чтобы сделать ровно 180 градусов. Все, теперь я проверну, но анимация еще у нас не записалась. Поэтому мне нужно нажать еще раз на ключик. Вот теперь создалось два ключа, которые нам говорят, что Cinema все прекрасно запомнила. Если я вижу, что моя анимация чересчур медленная, либо наоборот быстрая, я могу отредактировать это прямо здесь. <coughs> я могу либо сдвинуть второй кадр, ключевой кадр, либо наоборот растянуть тем самым, я скажу синими, что пожалуйста мне подлиннее, либо мне эту анимацию покороче. Для того, чтобы ускорить анимацию, либо наоборот ее <coughs> замедлить, я могу перемещать свои ключевые кадры. Что это значит? Если я второй ключевой кадр, который отвечает за вот этот поворот, перетащу ближе к первому, то анимация у меня начнет проигрываться быстрее. Если наоборот растяну, то я ее замедлю. Делаю я это следующим образом. Я могу выделять как один ключ и перетаскивать его по таймлайну. Либо если я попаду вот в эти засечки и потяну, у меня появится такая рамка, за которую я уже смогу перетаскивать все ключевые кадры, присущие этому объекту. Есть маленькая проблема. Может анимация и плавная, но она задевает мое кресло. Это выглядит не очень красиво, поэтому это легко поправить. Я просто скажу синими, что вот в этом. Промежутки где-то посередине между моими ключевыми кадрами я просто возьму и приподниму ее над креслом и поставлю ключевой кадр. Проиграю еще раз и я увижу, что больше она ее не задевает. Собственно, это основа, как мы будем это все делать. <coughs> есть еще один способ расстановки ключевых кадров, который, как по мне, удобнее, но с ним есть пару нюансов. Давай рассмотрим на примере ну, вот этой надписи. Этот режим называется автокей. То есть если в случае с надписью мы сами расставляли ключевые кадры, то этот режим делает это автоматически. Я должен только его включить и в нужный момент времени перемещать свои объекты, либо вращать, либо каким-то образом их трансформировать. Я включаю автокейнг и где-то в сороковом кадре она должна уже подлететь. Я поднимаю и вижу, что Cinema расставила ключи, но сделала она чуть-чуть не так, как мы хотели. В чем заключается суть автокеинга? Во-первых, он первый ключевой кадр всегда ставит в нулевом кадре, но не беда, мы уже умеем перетаскивать наши ключи, я перетаскиваю их в 30 кадр, где... Сфера у нас начинает ударяться, поэтому с этим окей. Второй момент чуть-чуть поважнее, и он порой добавляет очень-очень-очень много проблем. Поэтому нужно всегда помнить, что ты находишься в режиме автокейнга. О чем говорю? У меня, допустим, есть привычка летать по сцене и каким-либо каким образом перемещать свои, э, перемещать свои объекты. Тут чуть подвинуть, тут опустить и так далее, так далее, так далее. Но если я это буду делать в режиме автокейнга, то при проигрывании анимации я увижу, что все объекты мои сходят с ума. И я их не хотел анимировать. Я просто забыл выключить автокейнг. Поэтому с ним нужно поаккуратнее. Но он очень крутой и позволяет делать все очень-очень-очень быстро. Поэтому я попробую доделать эту анимацию. Объект подлетел. Возможно, чуть-чуть он это сделал медленнее, я сделаю поменьше. И каким-то таким образом он сработал. Теперь нам нужно этот объект вернуть. Каким образом? Либо я могу объект обратно на глаз поставить, либо я могу просто скопировать, либо, либо я могу скопировать ключ с зажатым Ctrl. Этот ключ отвечает за то положение, которое он был изначально. То есть теперь я получил вот такую анимацию. Вижу, что слишком быстро, поэтому подвину чуть, -чуть ключи. И вот каким-то таким образом проходит э, анимация в режиме автокейнга. С автокейнгом понятно. Единственное, что может тебя смутить, это вот насколько кадров не переместиться, чтобы тот или иной объект санимировался красиво или плавно, либо хоть как-то похоже на реальную жизнь тут как бы подсказка в том что нужно смотреть на объекты в реальной жизни если эта надпись у меня допустим из пластика если она подпрыгнет и ударившийся пол она же там ну, не отпрыгнет далеко либо они вообще не отправится в космос она просто с небольшой амплитудой подпрыгнет еще раз и все все а -а -а. это придется опытом на сколько кадров какой объект должен как двигаться и так далее и так далее все это придет с опытом поэтому с этим за это не переживай я сделаю еще пару амплитуд отскока допустим если в 44 он здесь в 46 он чуть-чуть вверху в 49 он стоит смотрю для удобства я могу нажимать кнопочку пробел. Это еще из ютубчика к нам пришло, поэтому это очень удобно. Каким-то таким образом мы санимировали наш объект. Это черновой вариант, поэтому для того, чтобы допилить свою анимацию, нужно переходить в графики. Я хочу, чтобы он наверху чуть-чуть завис. Но здесь я это настроить не могу. У меня есть только ключевые кадры. Поэтому для того, чтобы это тут чуть дольше настроить, нам нужно перейти в графики. Находятся они Windows, F-Curve, и я здесь вижу графики всех моих объектов. То есть, как они перемещаются, с какой зависимостью и так далее, и так далее. Математикам тут быть не надо, тут все очень просто. Во-первых, чтобы в нем ориентироваться, тебе нужно главное нажать кнопочку «Frame all», тогда выбранная анимация выбранного объекта у тебя прям приблизится для твоего удобства. Если не грузить тебя информации, это просто зависимости ключей. И если я выберу ключи, видишь, они такие же, что и на гьюпорте, поэтому с ними ОК. Okay. Я просто возьму и изменю зависимость от верхнего ключа. Я сделаю это с кнопочкой Ctrl. Видишь, и теперь он будет не просто плавно подниматься и опускаться, а будет чуть-чуть зависать и потом падать. Давай посмотрим, как это выглядит. Таким образом... Мы анимируем свои объекты. Я думаю, что ты убедился, что анимация дело вовсе не сложная, а, как по мне, очень даже прикольная. На примере этих двух объектов ты сможешь анимировать и штучку с попкорном, и все, что еще осталось, баночка и так далее, и так далее. Они делаются так же, лучше это делается с автокейингом. Потому что, ну, этот режим намного поудобнее. Но не забывай, что он может принести неприятностей. Окей. Что, собственно, по видео? Здесь все красивенько. Здесь какой-то материал кожи видно. Здесь пластик. Как Какие-то тенюшки. Какие-то отблески. И все такое. Смотрим на свою сцену. А здесь мы ничего такого нам не наблюдаем. Потому что это изображение нужно отрендерить. То есть, просчитать. Есть у нас материалы, которые отвечают... Каждый своим свойством. Допустим, есть материал кожи, есть материал глянцевого пластика и так далее, так далее, так далее. Чтобы их увидеть, они просто скрыты для удобства. Заходишь в Option, Textures и увидишь эти материальчики. Но все равно они не выглядят так, как на ролике. Поэтому нам нужно изображение просчитать. Этот процесс называется рендером. И вообще для 3D-шников рендер это ну, такая больная тема, потому что от них, по сути, ничего не зависит. И этот процесс занимает очень много времени. Ну, в зависимости от сцены, насколько она сложная. Всем этим занимается компьютер. Поэтому есть куча мемов на ту тему, как долго ждать свои рендеры, как они любят крашиться и так далее, и так далее. Это прям отдельная-отдельная тема. Что нужно знать? В сцене есть камера, в которую ты можешь войти вот таким образом. В ней невозможно перемещаться, потому что у нее стоит вот такой замочек. Поэтому перед тем, как захочешь получить изображение, тебе нужно будет нажать на камеру. За рендер здесь отвечают три кнопочки. Чем они отличаются? Давай смотреть. Рендер-вью это просто. Здесь ты можешь посмотреть, как приблизительно твои объекты выглядят, но сохранить свою, э, сохранить свою картинку ты не сможешь. Сделано это просто для того, чтобы быстро получить результат и как бы сбежать. А вот вторая кнопочка я кстати выключал в такие, это тоже не забывай. Вторая кнопочка render to picture viewer. Если я ее нажму, откроется отдельное окошечко, в котором, собственно, уже можно будет сохранить нашу анимацию. Если ты хочешь картинку то выставляешь на строках один кадр. Сейчас мы пойдем в настройки и посмотрим, как это делается. Если ты хочешь анимацию, ты выставляешь все кадры, и сидимо кадр за кадром начинает просчитывать это изображение. Я говорю, да, прекратить. И идем в настройки рендера. Что нам здесь нужно? Нам нужно следующее разрешение выставляем какое мы хотим 10 инстаграм на 1080 на 1080 ну либо с 1000 на 1000 либо 800 на 800 неважно и фрейм рейндж то есть какого по какой кадр ты будь ты э, хочешь получить видосик либо ставишь all frames то есть он будет рендерить с нуля до 75 кадра либо вручную ты говоришь manual и говоришь что там допустим с 10 по 33 -й. вот Теперь ты нажимаешь кнопочку Save, выбираешь какой-то объект ой, какую-то папку у себя на компьютере и называешь объект и нажимаешь сохранить. Лучше всего на первых порах рендерить сразу в mp4. Вообще рендерится все в секвенциях. Каждый кадр отдельной картинкой. И потом впоследствии все это собирается из секвенции в видосик. Но это делать не совсем просто, поэтому лучше сделать это просто отрендерив сразу вам mp4, все, ты поставил здесь галочку сохранить, поставил, определил куда ты будешь это все сохранять дело, нажимаешь кнопочку render to picture viewer и остается тебе просто подождать сколько, это уже все зависит от компьютера. Я надеюсь, что ты убедился, что штука совсем несложная, все делается очень просто. И я надеюсь, что я помог тебе сделать твою первую анимацию 3D-шную.